Ну что, дорогие мои, приветствую вас на канале Яснополе. С вами Людмила Осипова. И сегодня у нас такая, на самом деле, очень обширная тема, которая, с одной стороны, я думаю, что кажется наверняка такой, ну, понятной или проработанной. То есть, скорее всего, вы что-то в эту сторону думали, разбирались, понимаете, а с другой стороны, из-за сложности тема в ней есть такие подводные камни, на которые я хотела бы сегодня обратить внимание. Но начнем с самого простого. Да? То есть, какую мы тему сегодня заявили? Энергетические взаимосвязи, принцип, нюансы, взаимодействия, кто кому вампир. А, ну что такое, в принципе, энергетические взаимодействия? Когда, что, когда они происходят, когда они происходят. То есть любое общение друг с другом это есть энергетическое взаимодействие. Если а, смотреть это м, вот ну, тонкоплановым видением, как это выглядит, когда человек... Вот бывает же такое, вы о ком-то думаете, и там человек появляется, или звонит, или а, если сильно думать, можно человека встретить даже в очень большом городе. Да, то есть притяги... Значит, идет притяжение, идет отклик. А, мы, человеческое сознание сильно более ограничено, чем наши возможности. И в частности, там поле души находится выше, чем поле тела. Это тоже объясняет, почему а, ну, наши какие-то чувства, мысли проявляются, и почему мы слышим, чувствуем друг друга. Даже там, если можем разговаривать, не разговаривать. Бывает такое, что люди любят друг друга на расстоянии, много лет не разговаривают, не видят, не слышат, ничего но а, вот этот поток, он продолжает идти. Как, как происходит, как, когда вы просто даже разговариваете, вот даже сейчас вы слушаете меня, и а, выстраиваются такие канальчики, как бы вытягиваются а, такие ниточки взаимосвязи, да, из вашего внимания и моего внимания к вам, да, для того, чтобы донести мысль. И любой разговор, любое проявленное общение с продавщицей в магазине, с паспортисткой, в, там, в паспортном столе, везде происходит автоматически выстраивание связей. И иногда не происходит, когда человек, ну, как вам сказать-то, я стараюсь с такими людьми не общаться, потому что у меня большой вопрос, является ли этот человек с точки зрения ну, вот, энергетики, Ощущения человеком, да, это люди, которые находятся в разуме, у них просто как будто бы отрезано или там не работают энергетические взаимосвязи. То есть наверняка у вас был такой опыт, вы к человеку пытаетесь разговаривать как с человеком. А там, ну, как какая-то железяка, холодная что-то, ничего, нет никакого отклика. Человек может быть очень умный, структурированный, но при этом кто-то, будучи умным, структурированным, при этом остается человеком, от него идут вот эти вот, вот эти вот ниточки, вот эти канальчики протягиваются, а с кем-то этого не происходит. Вот живые люди, общаясь, у них автоматически, ну, мы так устроены, да, выстраивается из внимания, из интереса. Если есть какие-то чувства, значит, из чувства могут быть приятные, могут быть неприятные. Но обычно, когда просто мы общаемся, что, ну, такой интерес, да, и вот протягивается канальчик, они соединяются, и начинается э, взаимодействие. Поэтому это нормальная вещь, которая происходит всегда, там, когда э, э, кто-то кому-то привязался, отвязался, мы постоянно, ну, если так этим языком пользоваться, мы постоянно привязываемся в течение дня, ежедневно выстраиваются каналы а, вот этих самых, как вот. Как, ну, они как такие, как щупальцы выглядят, как такие ниточки протягиваются взаимодействий а, между людьми. А, поэтому бывает, например, кто-то вас за спиной обсуждает, там человек уши горят. Да, почему? Потому что а, их энергия, внимание, она воздействует на человека а тело, оно просто уже отображает данный факт поэтому в самом механизме вот энергетических взаимодействий, с кем они выстраиваются со всеми если вы, либо вы специально если выстроили какой-то защитный барьер, возможно эти связи будут выстраиваться не со всеми, там, а с тем ну, кому мы разрешили это делать но еще раз повторю, вот вот обычный нормальный человек, там, в том же метро. Знаете, как я когда в метро ездила, я специально разные, ну, практиковала разные состояния, но самый какой энерго энергосберегающий такой, я в домике, да, то есть такое поле свое немножко закукливала, и а, из такого, через амбразурку наблюдала... За людьми в метро пару раз попадались мне какие-то колдырщики, какие-то, значит, магии, волшебники, там, ну, всякого же народа полно, вот которые что-то пытались сделать с окружающими людьми. Я из этой своей из танка через амбразурку за этим наблюдала. Если у человека. У кого-то это с автоматом срабатывает, да, но все-таки обычно, когда мы испытываем, ну, то есть ну, какое-то внимание, интерес к внешнему миру есть, даже случайно, вот знаете, где-то там взглядом с кем-то, вот прошли по рынку мимо, кто-то взглядом, вниманием на вас зацепился, или вы на кого-то зацепились, тоже эти, эти, эти завязочки ä, происходят. И бывают более, более сложно, ну например, если вы каждый день ходите на работу, там да, у вас есть устойчивые взаимодействия с какими-то людьми, там каналы уже другие, они такие более стационарные, постоянно работающие. Вот, для того, чтобы, например, если вдруг оказывается, что, ну, эти взаимодействия а, вам не нравятся, они выглядят для вас не нечестными, да, не, не, не какими-то там нересурсными, да, ну, значит, надо а, это отпускать и возвращать себе энергопотенциал, немножко прикрываться от этого человека, желательно спокойно и доброжелательно по возможности, да, не, не воюя ни с кем, просто вы... Uh, это гигиена, это гигиена поля, гигиена тела. И uh, когда, например, uh, с, с девушками, которые, uh, например, хотят создать, девушка, например, да, приходит на консультацию, хочет создать семью, uh, не получается, начинаем смотреть, где, почему не получается, что не так. Uh, <coughs> один из моментов на который я обращаю внимание, да, это что вообще с, с мужчинами, с молодыми людьми происходит, какие взаимодействия, потому что есть, например, любительница, знаете, так вот посвятить полями, ну, то есть, чтобы вот прям вот она прошла, и все так, о, там, и у нее там переписка там с пятью, с семью парнями, этот бывший, это может быть будущее, это просто там френд-зона, это еще что-то, я говорю, что, а ты посмотри, как это все выглядит на тонком плане, насколько это оправдано с точки зрения ресурса, потому что когда человек собирается создать семью, а особенно для женщины, хотя на самом деле мне кажется разницы нет, для мужчин это не менее важно. То, что сейчас навязали, что мужчине семья менее важна, это ерунда. Разная, вообще разная история, разная жизнь у человека, который нашел свою половину до да, создал семью и а, двигается по жизни в этом потоке у кого что-то с этим не получилось и а, бывает так что удерживают, придерживают кого-то там в окружении ну например чтобы не чувствовать себя там одинок или наоборот чувствовать себя такой востребованный крутой а, вот но цена а, а вопроса а, может быть такая, что из-за этого не хват... может не хватить ресурса для выстраивания, для встречи своего человека. И э, практика показывает, что если все-таки отцепить, отпустить тех там воздыхателей, те отношения, которые э, могут ну, там бодрить кровь, там, да, что-то еще, но, очевидно, они никогда не приведут к, к семье, а задача стоит в семье. От этого надо освобождаться. Но а, даже это не, не про это я сегодня хочу сказать. Это просто, знаете, мы немножко приближаемся в эту сторону. Значит, есть связи кратковременные, да, которые создаются просто а, там, вот-вот глазами пересеклись и, скорее всего, этот каналчик создастся. Потом он потихонечку затухнет в течение дня, потому что он не поддерживается. А, вот. Если а, помните фильм «Ночной дозор», «Дневной дозор», там совершенно потрясающий момент, потрясающий с точки зрения визуализации. Это как этот вот мальчик э -э, воткнул в, эту, в, в, в героиню э -э, трубочку, от сока, да, и потом он ее нее просто воткнул и воткнул, а потом такой раз и решил выпить. Оказывается, трубочки, а, это же не в тело трубочка, она в поле, эта трубочка вставлялась, вот, и а, причем там очень четко показано, что, например, трубочку может вставить один, а выпить может другой, то есть из изъять энергию может другой» и э, нравится мне это, не нравится, э, понимаете, я бы хотела, чтобы лучше мы об этом не говорили, но уж раз такая тема, я должна сказать, что есть люди целенаправленно, э, вампирищи и других, а, то есть э, прям, э, обуч... которые, ну, как-то в этом совершенствуются, которые считают это нормальным, э, потому что, ну, можно изъять э, энергопотенциал и, э, там, увеличить количество денег или успеха, или омолодиться, и так далее. И имеет смысл, ну, не то, что, знаете, вот, как жить и бояться, оглядываться, просто, ну, вот, ну, к сожалению, такое бывает. Дай бог, чтоб никогда в вашей жизни ничего такого не произошло. Но есть гигиена поля, да, имеет смысл хотя бы вот на каком-то минимальном уровне ею овладеть. Дальше... А, ну, далеко не всем нужно становиться магами волшебниками, но вот на элементарном это важно. А, вот, а, а потом, это же люди в открытую говорят, когда там кто-то кого-то начинает вампирить, это очевидно. Причем, понимаете, вот почему я там в заголовок вынесла «Кто кому вампир?» Да потому что, а, вот, например, в семье «Кто кому вампир?» А вот кто сегодня, я не знаю, там «Не с той ноги встал?» Силы потерял, где-то устал, тот там и вампир Очень часто бывает, что муж, например, на работу ходит, а там устает А жена целый день дома сидит, а, ну, я такое очень много раз в жизни видела И там собой занимается что-то там, а, ну, лучше, хуже Сегодня провалялась, книжку прочитала, завтра поехала по магазинам или что-то полезное сделала а, Неважно, вот он при, пришел вечером, у него нехватка энергии Какова вероятность, что если человек целый день пахал, доб добывал мамонта и э, общался не всегда с приятными людьми, потому что, ну, это нужно по работе, по бизнесу и так далее, какова вероятность, что он вечером приедет, придет э, обесточенный э, или с нехватке? Да высокая вероятность, друзья мои, при, буквально там стремящаяся к ста процентам. Как на Руси раньше этот вопрос решали, помните все былины, сказки, присказки, да, везде одно и то же, гость пришел, первое что, в баньку попарился, потом приходи, да, сначала очистись, приведи в порядок свои поля, По бане помогает самый быстрый, простой способ, ну, сейчас в квартирах в баню просто так не пошлешь, от никакие гости до вас не дойдут, вот, поэтому, а, какой вариант, а, нормальный вариант, да, ну, например, если вот говорим, жена-муж, особенно жена дома а, сидит, а, да, помыть, покормить, потом говорить, совершенно верно, а, вот, а, но еще можно, например, поставить а, поле, обережное поле на дом Например, это, может быть, придется немножко потрудиться, да, но это будет работать на автомате, что вот приходит муж, вот то, что даже это можно ему в лицо проговорить, что ты свои доспехи или свои какой-то груз, ты оставляй за пороги, приходи сюда сам, тут уже мы с тобой разберемся, а тут уже и помоем, и почистим, и полюбим, вот, и, и, и все будет хорошо. А часто женщины, они там обижаются, вот он тут на меня, я тут его ждала, я тут, а он тут... Да просто нехватка энергии, нехватка энергии, она почти э, гарантированно будет. Это, э, ну, мало кто выходит на такое состояние, чтобы э, целый день там что-то бегать, где-то какие-то подвиги совершать, еще более заряженным прийти домой. Такое тоже бывает, но все-таки, все-таки э, далеко не всегда, и даже у некоторых редко это бывает. Но женщина в силах э, здесь навести порядок. Собственно говоря, это энергетическая культура, и мужчинам это не такие уж там э, гипер какие-то сложные вещи, там тоже есть э, такая гигиена, которой можно научиться. Значит, еще раз, э, о чем сейчас было сказано, о том, что любое взаимодействие выстраивает вот эти вот каналы между людьми, э, и э, это сообщающие сосуды, которые при кратковременных взаимодействиях они сами собой отмирают. А, не уп, упаси боже дай бог не про вас если с каким-нибудь сознательным а, магическим вампиром где-то там какое-то взаимодействие да это имеет смысл а, ну может быть поставить защиту и а, поэтому знаете как вот раньше вот эти все скатертью дорога утром там раньше что делали ну по крайней мере как как история нам доносит, там, да, в какие-то дореволюционные времена, там, женщ... жена там, перекрестит мужа там, на дорогу, да, благословляли на дорогу. То есть Сейчас в какой-то другой форме а, в многих семьях это тоже есть. Но точно так же благословляются там, и любые родственники, и партнеры, и сами себя. Вот, а, когда куда-то в серьезную а, поездку выезжаю, да, то там вот ангел-хранитель в дорогу, ангел мой-хранитель мой, хранитель мой я э, выезжаю в путь, ты будь со мной, или там я спать ложусь, ты будь со мной, то есть обращение к высшим силам, к обережным силам, это самое простое, чтобы, знаете, мы сейчас не уходили в какую-нибудь там, на такую совсем, какие-то сложности, дебри. Вот, поэтому очень часто люди в семье, люди, которые взаимодействуют, вот кто сегодня хуже себя чувствует, он начинает немножко подвампиривать, это может быть в виде там поныть, или что-то там пообижаться, что-то там не понимать, но если вы вложились в эту сторону, это, это и про себя ловится, что-то я поныть хочу, что-то я тут а, претензии выкатываю, где-то я, где-то я слилась, где-то я скачалась, да, а, и то же самое там мужчина то есть есть сторожки, достаточно простые, вот эти вот, которые можно понять, ага, так, ну, лучше всего что, если вы не хотите а, выступать в роли а, вот этого в вампирюги, да? Ну, помедитировать, подышать, покричать. Это зависит от того, в каком вы состоянии находитесь. А, Что-то можно сделать такое, чтобы а, выровняться. Ну, то же самое другой человек, если видит, что еще раз, вот когда начинают вампирить, вот у нас часто бывает, пое... вот сейчас мы поехали на Алтай, Боже мой, какая там силища, какие там родовые потоки, какие там духи, какие там просто это наслаждение. Все, кто ездил, просто, просто прокачались очень мощно, поля там сразу даже не то, что там нас прям в разы увеличение энергопотоков, энергопотенциалов. А дома остались родственники, родные, любимые, но которые по каким-то причинам не поехали. Мало того, что вы их... Лишили своего общества, а, насколько это времени, так еще и приехали вот такие вот, а, а, значит, довольные такие, раска а у них нехватка, ну что будет делать человек, на, вот если это не, не осознают не отслеживает свое, свои действия, свое победение, будет так, что-то тебе что, что так много, ну-ка давай сюда, что-то ты там не так на меня посмотрела, что-то ты там не с того бока зашла. Вот эти все недовольства, провокации на скандал, это просто попытка выровнять энергопотенциал. Я бы не, не обзывала это вампирством, это просто ощущение, что вы вот тут увеличились, а он нет, и сейчас он вас может потерять, потому что вы куда-то там, а, раз это самое, да, и а, эти вещи, когда вы даже, ну, а, любое какое-то, действия, которые увеличивают ваш, ваш ваши ресурсы, ваши возможности, например, да, что можно делать перед выездом, выложить вот этот, простроить поток этих душевных связей с близкими, что вы любите их, что никуда вы от них не денетесь, все хорошо и а, заранее самостоятельно, осознанно дать им тепла и поддержки. Это из таких прям совсем простых вещей. Но есть сложная более тема, которую я хочу сегодня немножечко тоже а, проявить. Она, ну, по-хорошему, знаете, это как бы, это, это чтобы всерьез с этим разбираться, это нужно на примерах с конкретным человеком, это прям такая хорошая практика, а то там, не знаю, на приличное время. Поэтому мы с вами только вскроем сейчас эту тему. Это а, вот то, что, а, как обычно, жизнь подсказывает, да, актуальность той или, той, той, той, той, той или иной нашей с вами встречи. И а, момент, когда, а, например, человек взаимодействует с другим человеком. И вот то, о чем мы говорили, что вот вчера... Это совершенно просто было замечательное взаимодействие, благодатное, самое же классное, как вот эти энергоканалы взаимодействия, это когда выиграл-выиграл. То есть я такая ресурсная, довольная, созидательная, и другой человек такой же ресурсно-созидательный. Мы взаимодействуем, у нас происходит увеличение наших ресурсов, у меня прет от взаимодействия с человеком, и у человека прет от взаимодействия со мной. Вот когда люди влюбляются, обычно это происходит, потому что как раз э, любовь, она включает вот это состояние, да, мы, человек начинает светиться, он начинает излучать, и когда два светильника соединяются, света вокруг э, становится значительно больше, а потом начинается семейная жизнь, какие-то непонятки, где-то что-то там, человек начинает себе позволять, Человек привыкает к тому, что рядом любимый человек, да, уровень вибраций нивелируется, понижается, а, потому что вот во время влюбленности мы же сразу лучше, сильнее, многократно становимся, да, а потом это а, до какого-то уровня стагнирует, и а, а, уже не, не так явно работает история с вот тем, что взаимодействие прям такое, прям классное. А для обоих оба растут, оба развиваются, там, или больше, может быть, людей, которые в таких взаимодействиях, да, а, вот, и а, предположим, есть осознанный добровольный выбор взаимодействия, там, он партнерский, он там, семейный, там, дружественный и так далее, вот, и вот все хорошо, и вдруг человек, с которым, а, еще раз это важно, есть осознанный добровольный выбор на взаимодействие, с ним начинает что-то происходить не то. А второй, например, этого не понимает по каким-то причинам, то есть он подписался на определенные отношения, вроде бы они оба подписались, но тут начинает что-то происходить, а этот продолжает честно выполнять а, договоренности достигнутые. Что для вот этого человека может начать происходить? А, некий провал, непонятно почему происходящий, потому что... А, ну, он же честно выполняет, он, он остался там на, вот, на тех же там каких-то а, выборах, состояниях и так далее, а, рассчитывать, что кто-то всегда будет в целостном, сильном, созидательном, ресурсном состоянии, ну, это наивно, еще раз, да, вспомните себя, вспомните весь ваш опыт, видели ли вы хоть одного человека, который... Все время вот так вот, утром, днем, вечером, не ел, не спал, еще что-то болеет, и все равно. Вот, мы бываем разные, мы испытываем разные эмоции. Бывают провалы, бывает усталость, бывают какие-то там терки, проблемы. Что-то человек, например, какой застрял и что-то не может решить. В этот момент насколько разумно рассчитывать на такой же уровень взаимодействий, на вибрации, который вы видели, что у этого чека был, да, а очень часто такой как бы чек создает себе в голове некое досье друг на друга люди создают и дальше какой, там, допустим, если это досье благоприятно, даже человек рассчитывает, что теперь всегда будет так. А откуда ноги растут? От привычки, очень сильно наработанные привычки, то есть что ну, вот, привыкли к чему-то, значит, так и должно быть и дальше. Ситуация меняется, человек продолжает рассчитывать. Потом такой, да как же так? Ну, и можно там начать обижаться, например, как ты мог там. Да, да изменилась ситуация за это время. Изменилась, да? А, и тут никто не хороший, не плохой. А, это, и и, и а, когда взаимодействие, вот, как бы, лицо в лицо, то, например, да, может быть, не сразу, но можно осознать, сейчас будет сложный момент, вот так вот виртуально в эфире, но попытаюсь донести, да, например, ага, так, сейчас, например, возможно, немножко изменить отношения. Еще раз, о чем речь? О том, что люди, с которыми вы взаимодействуете близко, с которыми есть какие-то договоренности, особенно там общее какое-то дело, и... Все по-честному, да, когда у того человека начинает какой-то быть провал, второму сложно это осознать и сложно отреагировать на изменившуюся ситуацию. Дело не в том, что кто-то стал плохим, дело в том, что изменились на данный момент условия взаимодействия. Какой привести пример бы вам? Ой, ну не знаю, вот у нас тут яблоня, да, например, и на ней яблоки, а если яблоки не созрели, мы же нормально понимаем, что они еще не созрели, они невкусные, потом яблоки созрели, мы начинаем там ежедневно эти яблоки собирать и кушать, и наслаждаться там, да, утром пошел, там яблочко съел, на следующий день утром пошел, яблочко съел, а потом, например, все, там мороз или что-то, яблоки сгнили, которые остались на яблоне а у человека привычка уже по утрам пойти яблочко съесть, да, в жизни мы так не поступаем, но с друг с другом почему-то такое бывает, и вот человек раз такой, что-то яблочко не то, что-то с ним не то, раз, опять что-то не то такое, блин, да, оно же сгнило просто, да да, да, все, как бы ситуация изменилась, а, и, и поскольку вот когда речь какие каких-то материальных предметах, нам проще увидеть эти изменения, а в отношениях сложнее, что что-то изменилось, и когда уже есть согласие на взаимодействие, э, а, например, у того человека что-то такое происходит, с чем он не может справиться, и он проваливается сам и начинает проваливать вас, подлец этот человек в этот момент или нет, с высокой степенью вероятности – это так просто работают энергетические связи, да, и а, для того, чтобы не, не стать жертвой, для того, чтобы это отношение там не провалило вас, вот имеет смысл, а, например, сказать себе, что как бы замечательно а, вот с этим человеком не было, а, это вот надо, ну вот, сегодня это так, это здорово, завтра посмотрим, что будет завтра. Это не значит, что мы предполагаем, что обязательно что-то будет. Это, знаете, когда мне говорят о том, что нет счастливых семей. Я, типа, не вижу счастливых семей, смысл выходить замуж или жениться. Никакого нет, потому что либо разводы, либо люди живут там из-за детей или из-за того, что, например, некуда пойти. Вот. И я в свое время потрудилась, я совершенно точно знаю, что счастливые семьи есть, и опять же, это был такой очень серьезный процесс, когда я отвечался на вопрос, чем счастливые семьи отличаются от несчастливых. Вот один из моментов – это как раз, как сказать-то, сопротивление формированию привычки. Ну что, если я на ней женился? то уже все это вот как, я не знаю, как старые тапочки, разношенные, удобные, и никуда не денутся, и никому не нужны. Ну, или наоборот, если я за него замуж вышла, вот он вот такой, и тоже вот он никуда не денется. Нет, так не работает. И когда в, в обычных семьях, это обычно как, вот то же самое, люди как-то там друг друга описали, какие-то отношения создали, а потом так раз что-то перестает работать, там, а, опасность какая-то семье а, мозги включаются начинает там что-то шевелиться разбираться нашла или нашел решение проблемы опа опять благодать семейные дили любовь счастье Фух, так все опять расслабились так все хорошо потом а, опять что-то и опять да вот как бы многие вот так вот живут но есть такие товарищи которые сознательно играют в такую игру что я вроде бы, конечно, знаю, что я за тобой замужем уже 20 лет, и вроде бы и ты знаешь, что ты на мне столько же женат, но, как бы, давай знакомиться заново. И какие-то а, люди, которые не дают друг другу а, заснуть, порасти мхом, они такие, они подкалывают немножко друг друга, они там, это, это чувствует такой живой поток общения, он такой, он не повторяется, он не повторяется, это не привычка. Это именно продолжение живого человеческого взаимодействия, когда происходит вот то самое рост, развитие от того, что люди вместе, а они становятся каждый лучше. Вот. Есть такой вариант, и это прям можно делать как практику. Если вы давно не подкалывали, не шутили, не меняли алгоритм взаимодействия со своими близкими, попробуйте поменять, попробуйте сделать что-то не так, как они привыкли от вас видеть слышите и посмотреть на реакцию будьте готовы к тому что может быть реакция не сразу будет благоприятная а потом обязательно будут благоприятные а, потому что благоприятные результаты потому что энергия живая пойдет пойдет живая энергия вот поэтому а, если вернуться к, вот, к теме взаимодействия а, а, смотрите а, никакой договор к сожалению между людьми, Какими бы печатями он был не скреплен, невозможно, вы же по себе знаете, вот прям соблюдать ровно так, вот вы когда там а, какие-то, не знаю, там замуж выходили, то были какие-то от себя, что я вот, вот, вот как бы да, вот так, вот так вот будем жить, а потом же были коррективы этого ощущения, этого образа, и... А... Есть момент, когда по каким-то причинам взаимодействие становятся, а, ну, вот, ну, ну, ущербными, деструктивными, да. То есть, как правило, это происходит, когда прям сильно упущено, упущен момент, когда, вот, когда что-то изменилось. Даже слово «измена» — это от слова «изм «изменить» что? Изм изменить что? Что изменить? У нас в голове, ну, есть... Образ, да, что изменить это про что, это с кем-то что-то, да. Но само слово изменить это, это буквально про изменение в состоянии, в ощущениях, а, там, в каких-то выборах, и а, если эти изменения, они уже продлились, ушли куда-то далеко от тех а, выборов договоренности, как, которые были, то а, тогда возможно взаимодействие, которое было созидательным, становится уничтожающим, убийственным для человека. И по моим наблюдениям просто бывает такое, что много лет тянется связь, энергетическая связь с человеком, через которую идет потеря энергии. Почему это происходит? Потому что навык... Знаете, в бизнесе есть такое понятие – скакать на дохлой лошади. Вот я очень э, благодарна э, тем э, людям, которые в свое время вот этот образ, эту концепцию до меня донесли. Э, э, это касается, ну, то есть э, принцип такой, что вот, допустим, человек создал бизнес, да, и вот он у него сколько-то времени… Работал. Потом, например, ситуация изменилась. Неважно, что-то не пошло. Но вдруг он начал как бы забирать на себя силы больше, больше, больше. А человек помнит, что, во-первых, этот бизнес был успешный. Во-вторых, ну, как бы, что сейчас я еще немножко пошевелюсь, сейчас еще немножко денег вложу, и все заработает. И а, вот здесь вот очень важный момент, как раз там, где, с моей точки зрения, коучем имеет смысл платить деньги, если человек сам не может это, это проанализировать, это понять, что лошадь дохлая, что этот бизнес уже не заработает. По каким причинам, как, но, в общем, бизнес и семейные отношения очень похожие вещи по принципам, практически идентичные. Вот, поэтому есть момент, когда лошадь сдохла. Вот если она сдохла, не надо продолжать на ней скакать. И люди в бизнесе, которые этого не понимают, они могут не просто потерять деньги, они разоряются, да, по одной единственной причине, потому что они продолжают считать лошадь живой, а она уже сдохла, а, и, и уже сдохла сильно давно, да, поэтому требует все больше и больше ресурсов, забирает, вытягивает все ресурсы жизненные из человека, э, и э, единицы после этого поднимаются, потому что прям сложно, реально, потому что потери были большие, вот, и точно так же в любых отношениях сейчас, не только в семейных в любых отношениях, когда есть момент, когда, по крайней мере, временно, то есть, ну, условно говоря, может сдохнуть не вся лошадь, но вот может быть такой момент, когда, по крайней мере, надо на ней перестать скакать, то есть отпустить, закрыть. И здесь у многих людей, по моему опыту, отсутствует навык, то есть у многих людей навык открывать отношения, входить в отношения, легко наработан то есть человек открывается да а обычно это у каких у созидательных у, у энергетичных у теплых людей они ну у них есть потребность взаимодействовать открываться а, но а, точно также нужно уметь закрываться и проблемы бывают тогда когда чек либо все время закрывается либо все время открывается и забывает закрываться поэтому вот а, то, что я хотела сегодня донести основное, это а, проделайте такую ревизию. Еще раз, кратковременные связи очень легко вычистить. Ну, практик там массы, я не знаю, может, лучом потоком света представить, как все лишнее, как ваше поле превращается в шарик, а, отваливаются все лишние взаимодействия. Вы можете, а, сделав этот шарик, простроив этот шарик, Внутреннее такое, что я выбираю взаимодействие ресурсное, созидательное, когда вот как раз срабатывает стратегия «выиграл-выиграл». То есть взаимодействие с людьми, в которые вы что-то даете полезное, созидательное для другого человека, и другие люди тоже что-то дают важное для вас, и никто никому не вампир, а наоборот все друг другу э, источник э, вдохновения, развитие, познания это тоже корректируется. Вообще программы, заложенные в поле, очень сильно работают. Когда я активно работала, вот конкретно там, женской аудиторией, там, да, на женских курсах, то а, выстро... сначала поле выстраивается, а потом как бы на оболочку поля дается запрос, дается такой призыв, что я хочу. Там, например, если я хочу привлечь мужчину, Какого мужчину и для чего я хочу привлечь, если я, например, хочу как-то оберечь или под, ну, раскрыть, развить семейные отношения, как, в чем это заключается. То есть конкретный посыл направляется на это поле, это вы можете прямо сделать сейчас или после окончания прямого эфира. Да? Что это дает? Это еще раз. Здорово уметь выстраивать отношения, открывать каналы взаимодействия. Не менее важно уметь закрывать каналы взаимодействия, а, те, которые, например, перестали быть созидательными. Это не значит, что вы с человеком а, не сможете взаимодействовать, вычеркивать его из всех контактов. Нет, речь не об этом. Вы можете заново выстроить канал с тем же самым человеком, но если перед этим на вашем поле вы сделали оформили запрос этим же мало кто занимается особенно когда отношения длятся там, годами десятилетиями еще более трудно ну как это так взять там, отойти в сторону а, а, а, как бы а, а, отодвинуться и что-то там переделать пересмотреть это вот как вот как люди завязались например бывает такое что люди поженились там 15 лет назад. И когда они женились, они были в одной позиции. Вот они друг с другом создали ячейку общества, а потом проходит время, а то, о чем они, о чем они договорились, уже не работает. Не работает. Они выросли, им в этом тесно, как правило, обоим. Может быть, кому-то одному может быть тесно. И начинает казаться, что семья сыпется. Да нет, может быть, дело просто в том, что нужно пересмотреть то, а зачем вы вместе, куда вы вместе идете. Для чего вы с этим человеком сейчас? И а, не надо махать штампом в паспорте, да, это не работает. Просто заново переосмыслите. Скорее всего, с высочайшей степенью вероятности, вы просто переоформив запрос, сделаете ваши отношения более здоровыми, а, более крепкими, потому что вы посмотрите на них, исходя из того, какие вы есть сегодня. И если вдруг, вы обнаружите какие-то, я сейчас, ну, вообще просто про взаимодействия, да, какие-то канальчики или какие-то взаимодействия, которые перестали быть созидательными, ресурсными. А, ничего страшного, отключите их, проанализируйте. А, и проанализировав, у вас появится возможность, ну, во-первых, там всегда, ну, понять, энергопотери без какого-то согласия человека невозможно. Поэтому если что-то есть это важно не просто а, отрезать этот канал но и понять осознать да какое было согласие на что вы соглашались почему эта потеря стала возможно и а, в соответствии опять же оформляется намерение а, запрос а, в поле и а, если это какой-то близкий человек или просто вы не собираетесь с этим человеком расставаться, то а, вы будете предлагать, это даже можно, это не делать словами, это достаточно просто внутренне. Еще раз, наши души, вот все, что я говорю, все эти каналы, все, это происходит автоматически, наши души так общаются, наши поля так общаются, да? А, наш разум гораздо меньше, чем наши поля. Не все мы понимаем из того, как мы взаимодействуем друг с другом, и то, что я сейчас говорю, это то, что там... Маленькая, даже не вершина айсберга, а вершина вершины айсберга. Вот. А если вы поймете, почему эта энергопотеря произошла, как вы на нее согласились, то с этим же человеком может получиться выстроить более конструктивные, да, может быть, вы увеличите расстояние друг от друга, но не потеряете, не разойдетесь. Или разойдетесь, если в этом на самом деле есть смысл и добро для вас, да, и я всегда напоминаю о том, что а, когда, ну, например, там, да, кто-то находится в нехватке и забирает у другого его ресурсы. А, тут нельзя сказать, что один злодей. Если это происходит постоянно и другой ничего с этим не делает, то этот второй человек, у которого забирают его ресурсы, да, даже, может быть, без согласия, даже, может быть, он спорит, но ресурсы продолжают забирать. Есть его ответственность. Есть его ответственность. То есть а, задача тому человеку, которого забирают, понять, почему это происходит с ним, как он это сделал. И а, как сделать так для того, чтобы а, научиться уважительно относиться к своему энергопотенциалу. Есть люди, которых, казалось бы, так много, они такие щедрые, они отдают все. Как правило, эти люди не очень умеют любить себя. А любить другого может любить только тот человек, который умеет любить себя. Круг замкнулся. Поэтому, дорогие мои, желаю вам таких вот развивать самые классные взаимодействия, развивающие, да, которые выиграл выиграл, когда люди растут друг с другом взаимодействуя, открывая какие-то горизонты, которых в одиночку человек просто проходил бы дольше. А, тогда в таких отношениях особенно если это семейные отношения смысл даже смотреть в ту сторону отсутствует понимаете какой смысл питаться обедками когда есть кух... когда дома высокая кухня да? когда дома интересно, эксклюзивно а, а... Вот, так, вот, вот душевно да, подходит, это, это и про мужчины, и про женщин. Это тут не зависит от пола. А вот создать вот эту вот, вот эту атмосферу, это уже в наших руках. И это прежде всего ответственно за себя, за свое состояние а, и за то, с кем мы общаемся. Еще раз повторю, если вдруг вы обнаружили во время эфира, что с кем-то у вас, возможно, деструктивные отношения, вот почистите, развяжитесь а, и определите, да, зачем вы на это согласились. Может быть, это просто какая-то устаревшее согласие, которое просто перестало работать. Отмените его, отмените. И заново передоговоритесь, и будет вам счастье. Я напоминаю, что мы все являемся друг для друга зеркалами, учителями, проводниками воли высших сил, помогающими вырасти стать красивее, мудрее, совершеннее, вот, стать богами в своей жизни, чего я нам всем и желаю. А с вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока.